Приветствую вас, я яна Кудрявцева. На этой неделе мы занимаемся рекрутинговыми воронками в вашем лм бизнес и разговариваем про то, как построить свои воронки. Я уже подготовила для вас PDF-отчет, который называется 5 рекрутинговых воронок в МЛМ. Ссылочка есть под этим видео, вы можете перейти на мой телеграм-канал и скачать его. А, то есть сразу до посты telegram переходите скачиваете этот pdf-отчет и сегодня мы а, разберем чуть более сложную систему рекрутинга а, я буду подглядывать немножечко потому что а, ну очень важно это дело чтобы ничего не пропустить итак а, сейчас мы разберем бизнес страницу и как через бизнес страницу привлекать да? а, бизнес-страница бизнес страница значит на бизнес странице дается некая полезная вещь Это вещь в виде например 10 постов о том как сделать что-то например как начать бизнес чего начать бизнес какие вложения нужны на старте и прописывается 10 самых крутых вопросов которые есть у вашей целевой аудитории после этого вы предлагаете э, с бизнес страницы с вашей подписаться на рассылку а это не то что проходит через бота а рассылка это то что поможет вам заменить э, email маркетинг email маркетинг когда человек подписывается на рассылку а у него автоматически приходит ссылка например за подписку а приходит ссылка например на какой-то pdf отчет PDF отчет или какой-то файл или так далее это все можно настроить за один день уверяю вас рассылка PDF отчет ему какой-то приходит который он может скачать и он остается у вас в базе подписчиков то есть вы сможете ему с помощью рассылки отправлять какие-то важные вещи при этом не нужно заводить бота это более официальная часть да, вконтакте и получая PDF-отчет, или чек-лист, или еще что-то, внутри этого PDF-отчета все составлено таким образом, это лид-магнит, составлен таким образом, чтобы человек захотел записаться к вам на консультацию. Таким образом, например, на бизнес-страницу к вам зайдут тысячи человек, на рассылку подпишется только 100, прочитает PDF-отчет, ну, приблизительно где-то человек э, 190 где-то, потому что они же подписали для того, чтобы это получить. И заходят к вам на консультацию, из них 10 человек. Вот так работает эта воронка. А, то есть, бизнес-страница оформленная, а, подписка на рассылку вашу, PDF-отчет за подписку, в PDF-отчете или в чек-листе, или в вашей книге, или еще где-то. А у человека есть уже конкретно, что он может обратиться к вам на консультацию и получить более развернутую консультацию по этой теме. Кстати, консультация у вас может быть и платной. Вы можете в PDF-отчете, если это PDF чек-лист, потому что он просто пунктами составляется. А в PDF-отчете вы можете очень вкусно продать свою личную консультацию, например, продать результаты, которые есть уже у людей, которые пришли к вам на консультацию и так далее. И сделать платную консультацию, заработать на этом уже деньги. Вот такая воронка. Я его кратенько вам объяснила, более подробно смотрите в PDF-отчете, который я для вас составила, он абсолютно бесплатно, вы можете скачать его на моем телеграм-канале, заходите, пожалуйста, берите, применяйте и привлекайте людей, партнеров в ваш бизнес на автомате.